всем друзья, я на рыбалке, начало лета, приехал куда-то, дали координаты, сказали езжай, поехал по направлению, ехал, ехал, ехал, короче, приехал куда-то, река протока Птички поют, комары жужжат. Друзья, кроме того, что я в этом месте первый раз, так я еще вообще на реке Протока ловлю первый раз. Протока это один из рукав реки Кубань. Я нахожусь где-то недалеко от впадания у вазов. Как это вазов впадает? Не помню. Вроде бы у вазов. То есть фиг знает. 170 километров от города Краснодар. Далеко. Ехал по кушерям, по дебрям. Подъезд это был почти метровая трава посреди ней две колеи надо это было проехать в общем было классно мне понравилось я с фидером буду ловить рыбку погнали ребята кормить планирую сегодня много хочу поработать объемной кормушкой здесь а, сейчас ловится карась сазанчик некрупный и много американского сомика рыба которая все прожорливая, плюс тепло плюс течение поэтому буду стараться кормить много, буду работать большой объемной кормушкой и поэтому делаю много корма, лучше пусть останется значит у меня хотел взять только черного леща но к сожалению было в магазине всего две пачки когда я заезжал поэтому я взял два черных леща тут сколько грамм 700-800 и один черный хлебушек сегодня поэтому три пачки прикормки можно более чем уверен мне хватит две но сделаю три. Останется, останется. Ничего страшного. Вот такая прикормка. Угу. По цвету видно. На камера не будет видно. Черных хлебушек более черная, а лещ более серая прикормка. Вот так практически одно и то же сладковатый легкий запах отлично теперь просто воды останется прикормка заберу, кину в холодильник потому что прикормка будет очень у меня классная морозилки переживет и до следующей рыбалки повоет прикормку друзья буду делать тяжелую Хочу попытаться максимально собрать на точке рыбу. Для начала я просто добавляю воды, чтобы прикормка начала пить воду, чтобы ее частички начали набухать. Тем более, прикормка в основном состоит из зерновых. Все, вот первый этап. Прикормка чувствуется рукой влажная, но она колючая, сухая. То есть просто сверху, а мне нужно, чтобы внутрь називала. После того, как она возьмет воду, буду добавлять все остальное. Все, теперь занимаюсь удочкой. Ловить планирую Zemex Hi-Pro. 12 футов 80 грамм. Старый кузов. Удочка себя очень проявила. Переловила огромное количество уже рыбы. Мне очень-очень нравится. Очень пошилистая. Что у нас стоит? Великолепная палочка. Свои функции выполняет на все 100. Да, для течения она мягковатая. Но ловить можно. катушку ставлю ниндзю старый кузов трехтысячная все у меня в старом кузове <свист> <свист> вот такой комплект сюда конечно лт жечку огонь катушка или комплекта полегче чуть-чуть сейчас 18 градусов подъехал наверное, уже побольше днем поднимается до плюс 35 в тени то есть очень-очень тепленько забыл дома наделать монтажей поэтому сейчас сначала сделаю монтаж для этого мне нужен флюр использую Дунаев 0.33 и Федергам кусок флюра. Буду делать инлайн с фидергаммом. Теперь фидергам. Я использую не меньше 0,65. Больше всего нравится именно фидергам или поваргам. Отчикиваю кусочек. Теперь нужно просто связать флюр и федергам. Накладываю один на один. У меня есть несколько видео, как я вяжу монтажи. Оставлю на них ссылки. Там все подробно показываю. Все, связал. Несмотря на то, что я ловлю с основной леской плетенка, Вязаться прямо на основу лески, делать спортсмена, я терпеть не могу. Я не спортсмен, мне не обязательно безопасный монтаж, а терять обрезы монтажей, кормушек на неровном дне я не хочу. Поэтому я всегда работаю с монтажами. Теперь стопорок дополнительный. Все очень просто, легко. Я их обычно навязываю сразу кучу, и они у меня лежат. Использую большого номера. Карабин с ветрушком. Предпочитаю вот эту модель. Вот эту, друзья. У него в бок нету торчащего. То есть Вот такая моделька. Меньше, меньше всех цепляется он все тут проходит здесь вяжу сантиметров тридцать просто петельку у комары лишнее отрезаю на этом в конце Федергама просто делаю узелок двойной. Раз, два, лишнее отрезаю, все монтаж готов. Вот этот участок не боится ракушки хорошо ее держит, бывает за рыбалку он превращается просто в хлам фидергам все, теперь просто привязываю любым узлом кому какой привычной роли не играет шнур у меня довольно толстый тут стоит на этой катушке закончился посмотрел на там где был тонкий закончился то есть тут 0, 12 стоит пойдет все снасть готовая так отлично подсохло он даже уже не лепится но ну, рукой чувствую что влажненькая то есть все отлично теперь арома мидия тут у меня остатки трошки и халибуд Теперь каша, ребят. Кашка. Фу, кашку я варю по особому. У меня есть видео, как я варю. Какая вот красавица. Пшено и сечка кукурузы. Ой, сечка гороха. Оно все полусырое. Оно сваренное но внутри тверденькое. На течение нельзя разваривать. Если кашу на течение разварить, ее все сдует. Очень, это очень легкая и ее уносит. Поэтому для течения должна быть недоваренная. Так. Прикормка суховатая. Теперь водичку. такие объемы это ведро побольше отлично еще будет подсыхать по ходу рыбалки буду воду добавлять пока готова занимаюсь точкой ловли тут я впервые что как и зачем не знаю совершенно поэтому в первую очередь что делаю узнаю как здесь что какая глубина повесил маркерный груз и начинаю пробивать Начну недалеко и дальше, дальше, дальше. И насчет пробивать примерно понимание глубины нужно взять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Хорошая глубина. 45 грамм груз. Упал на 15 метров на счет 13. Великолепная. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, чуть ближе середины. Еще дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. ближе к той середине. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15. И 19 под тем берегом Так, значит, получается у нас тут ориентировочно корыто Значит, здесь корыто, я так полагаю, русло ближе к тому берегу Здесь идет как прижимная яма, поворот реки, прижимная яма Здесь впадает канал, слышно шумит. Фу, комары везде. Машкара, комары. Бу. Бу. Так. Сейчас буду протаскивать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 17, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25. Нифига себе. Вот на русле 25 падает. Погнали. Оп, твердое дно пошло может песок может ракушка Ды -ды -ды -ды -ды по нему стучит вот пошел свал подъем вот он Идет свал, потом ровная площадка и потом русловой свал. Можно ловить на ближнем свале, можно на ровной площадке. Кормушка будет лежать, можно на русловом. Сейчас поставлю кормушку и уже кормушкой буду определять, где я захочу ловить. Пробую вот такую шестидесятку, если ей будет комфортно. Идет свал, стол. И свал вот попробую заклипсоваться на вот этом столе он твердый его чувствуется так. стучать начнет оп-оп-оп есть клипсуюсь 37 оборотов катушки более чем достаточно недалеко отлично кормушка лежит проблем вообще никаких то есть на столе заклипсовался все можно начинать кормить рыбу ну что начинаю сейчас положу минимум 10 кормушек вот таких вот такая вот кормушка так, плотно не забиваю выходила ну, погнали первая пошла за корм ну, пахнет просто обалденно Крупа. Средняя кормушка есть, так, на рыбалку. Из насадки у меня сегодня опарыш красно-белый, кукуруза полбанки, которую я уже съел, и червь. Самое интересное, что у меня с поводками, я даже не знаю, вообще не заглядывал, завален работой был, просто было не до всего. Начну с 30 сантиметров, десятка на 0,18 вот такая вот с длинным цевьем. Начну с 30 сантиметров длины, дальше буду по обстоятельствам. На фидергаме у меня петелька, поэтому поводок цепляется легко. Накидывается удавкой и подтягивается. Все, поводок на месте. Друзья, с чего начать? поставить опарыша сразу гарантия будет мелочевка. Начну с кукурузки. А вдруг первый раз сразу что-то не клюнет? Друзья, как вешать кукурузку? Кукурузу надо вешать так, чтобы крючок оставался максимально открытым. Вот я это делаю вот так. Все. Кукуруза насажена. Никуда не денется. Первая кормушечка и в бой, ребята, в бой! Как я заскучился за рыбалкой, Ух, не могу! Пошла родимая. Есть. Если бы был бы опарыш, один поклевка была, я думаю, почти сразу. А вдруг со а вдруг карась? Угу, угу, угу, угу, угу, угу, угу, Не кто сомик? Что-то я подозреваю, это сомик, ребят. А там кто ж его знает. Но ну, поклевка шикарная, просто б. Тут очень много американского сомика. И ребята это до килограмма влетает Давай, давай, давай, давай, показывайся. Ох, ох, ох, ох. ох, попер, попер, попер, попер, попер. Он самый. Он самый. А он проглот. Жрет все, ребят. Просто жрет все. Какой он толстый. Убежал. Убежал. Вот такой живот был. Да, надо кула на крючок больше вешать. Хух, класс, мне понравилось. Поклевка мощная. Так, продолжаю кукурузку. Фух, надо крючок больше ставить. А мне их походу, ходу навязывать вязать надо. Нету. Закончились. Ну поклевка огонь, просто мощная. Дых сразу. Рых, класс, первая такая классная. Что-то есть? Поклевка не мощная была, такая дин дын дын дробящая. Есть, есть, есть. Таких надо только под соком брать. Оба, это кто у нас? Сазанчик, ребят, Кубанский дикий сазан на кукурузку. Небольшой сазанчик. все честно, на сазана я кукурузу и надеялся, рассчитывал. Класс, лес живой, красота, все поет. Иди сюда. Есть рыбка какая-то. А, сход. Да. Все, меняю крючок. Маленький. То, то. Нет. Крючков нормальных, которые мне нужны. За много лет накопил всякого фуфела ненужного. Того, что нужно. Много лет экспериментировал, брал разные крючки для разных условий. В итоге много фуфила. Много флэтового. Сейчас давно ничего не покупал. Цены меня в магазинах пугают. Разогнется быстро толстый такой попробовать попробую такой ребят как я вяжу крючки с помощью крючка вяза у меня есть видео под музыку красиво показываю подробненько очень легко повторить тоже оставлю ссылочку в описании тоже 30 сантиметров более чем достаточно поводка рыба заходит прям на точку кормится только точку упускать нельзя нужно постоянно добавлять корм долго нельзя ждать больше трех минут просто нет смысла Нужно постоянно подавать корм, и тогда очень много частиц будет вкусных именно вместе точки. По течению будет растягиваться, но основная база будет в районе точки. И рыба будет заходить и кушать прямо с кормушки. Так, кукурузку. Ой. когда делаешь долгие моменты ожидания корм уносит дальше дальше и он может где-то там накапливаться как бьется Ой, как бьется кто там кто там кто такой угорело небольшой сомик Первый, конечно, был здоровый. Ой-ой-ой, разговаривает со Вот такой. Есть, есть, начальня. Поклевка. Хорошая. ох кто это такой? Опять сазанчик. Уже на червя. Эй, эй, эй, О, красавец, смотрите. Длинный, прогонистый. Есть что-то. Есть, есть, есть, есть, Хорошенькая. Бьется сильно, класса Классно. Надеюсь, рыбка хорошая. Это упористый. Очень упористый. Кто? Сомик. Сомик. А жирный, толстый. Вот это он нажрался. Блин, что он съел, ребят? Смотрите, животяра. Червь работает, кукуруза работает. Одеваю пучок опарыша. Вот так вот. Сразу. Сразу. На счет шесть... Поклевка. Кто там? О, карась, ребята. Есть, напарыша карась. Нормальный. Отличный карасик. Отличный. Ого, ого хо хо о Нифига себе ого ничего себе. Ну, что он вытворяет, а? Хороший, хороший что-то. Ого. Хорошая рыбка. Тяжеленькая. -ху, ху ху ху ху ху ху Давай, давай. Сомик. Давай буду брать пацачку. Есть. Вот такой сомик. да вот такой ребят отличный вот такой красавец ребят смотрите так одену я две кукурузы так вот один и два и как я когда поймал такого сомика тоже живот был полный примерно такого же размера в животе у него был вот такой резинка от шлепка. Такая с мизинец толщиной. На прикормку отзывается просто сказочный Нифига себе, смотрите. Еще и сдерживать надо в первые позы рывки еще и сдерживать надо на две кукурузины что-то тяжеленькая ребят тяжеленькая очень тяжелая очень классная чтобы никуда не завел да ё-моё кто ж там такое сомик Вот это самярчики. Бывает крупнее, но это уже отличные. Бойцовые. Во. Нифига себе, а! Колючками бьет гад. Вот так вот надо под колючки брать. Живот аж лопается. Вот он сидит там и жрет, смотрите, да, такого насытить, если его там много, вот это то, что забрасывает ему на понюх. Иди сюда, ого, ого, ого, ого, Ого. Насадка роли не играет. Ого, угу, ого. Угу. что тяжело. Пошел, пошел, пошел. Ого. Угу. Что ж такое? Давай, давай, давай это <свист> тоже сон хороший. да сум шикарный иди сюда, Ого, ох ни хрена себе, вот это была подтяжка, прям реально сдержать пришлось Это очень тяжеленькая. Ну, сначала сдерживать пришлось конкретно. Как вот карпа. Вот. Щеманется он. Сначала он это сдержать. Сейчас похожее было. Кто это тут Сазанчик. Сазанчик. Все-таки Сазанчик. Это уже на Сазанчика похоже чуть-чуть. Килушечка такая. Опа! Лужка сазанчик подошел, может еще будет. О, о, о, о, о. Ребят, на сазана похоже, похож на сазана, очень на сазаначка похож очень-очень-очень-очень очень на сазанчика похож так, не уходить туда это он, это он, это сазанчик что пришлось сдерживать Судак. А нет, американец, американец. А это уже обрадовался Сазан. Судак. А это просто хороший, толстый американец. Очень было на Сазана похоже. Блин, ну уверен был, что Сазан. А нет. Пришлось сдерживать вот Сазана также. Килушка точно, вот такой килусище, вот килушечные клюются, красавцы. Крючок хорошо себя показывает, рыбку сечет, держит. Пух. Пух плями на перемешку. Как я люблю, когда вот такая комфортная погодка. Тепло, птички поют, рыбка клюет. Это класс, ребят. Каждому, вам всем желаю таких побольше рыбалок иди сюда иди сюда есть есть есть ух ух. ух, ух. кто ж там в этот раз кто там такой тяжеленький ух нифига себе Бьется, бьется, шикарно бьется. Класс, класс, класс. Вот это кайфовая рыбалка. И вот реально не знаешь до последнего кто там, сомик или сазанчик. Все-таки, наверное, Сомик. А там, кто что узнает, знает, кто это. Кто это? Сомик. Тут же Сомик. Да. Красивый. Красивый. Да. Сопли, значит, сама, смотрите. Вся в соплях. Но это вообще здорово, этот кило плюс. Красавец, что можно сказать. Кстати, самые крупные клюют на кукурузу у меня, сомики. Видите. а? Класс. Вот это вот у него шип на плавнике. И вот эти вот два. И с зубами. И очень острые колючие. Иди сюда. кто-то кто там такой ух ты красик вот это карасик а вот это я понимаю вот это победа друзья неожиданно ребятки смотрите какой красавчик вот это другое дело этого я и ждал. Это грамм 600 минимум. Жаль, нету весов. Вот это карасямба крыло. А? Вот это карасямба. А? Кубанский светленький серебряный. Вот это крас. А? Видите какой? Вот этого я ждал. Ну что, друзья, это тут как раз случай, когда устал от рыбалки, от однообразной. опарыш клюет, кукуруза клюет, червь клюет. О, перец уже поймал несколько на него. Уже чисто дуркую. Все честно, уже устал. Сейчас посмотрю. пойму, Поймал несколько небольших сазанчиков. И что-то хорошее сошлось. Вдруг еще что-то сажу хорошее. Именно на перец. Иди сюда. На перец кто-то. Клюнул рыбы валом, просто немерено, если бы конечно карася побольше было и сазан хороший был бы, это была бы сказка а так такое количество сазанчиков поймал огромное, карась хороший, отличнейший карась на перец Отличнейший, просто шикарный. Ребятки, просто сказочный. А, резиночка потерялась, она у меня была одна. Так, надо еще поискать. Ну что, ребята, закончилась рыбалка. Сейчас немножко расскажу про рыбалку, потом покажу улов. Тот случай, когда я устал от рыбалки. Рыбы было очень много. Просто огромное количество. Преобладал американский сомик. На втором месте сазанчик. От вот такого маленького до килушного размера. Сомики тоже клевали примерно от 200 грамм до кило. В огромном количестве. На третьем месте был карась. Карась клевал где-то грамма 200. До самого крупного я поймал грамм 600. Великолепный карась. классно, Вот такой светленький, красивенький. Вкусненький. Фу. Конечно, сомик все забивал. Его просто было неимоверно. Очень много. Вся рыба клевала на все. Червь в лед кукуруза в любом количестве в лед опарыш в лед хоть один хоть пучок всякие бутерброды в конце рыбалки я уже замучился э -э -э -э нашел у меня в машине был пелец пятерка мед с запахом класс на резиночке туда и обладает сазанчик несколько карасей поймал ни одного сомика вот отрезал сомика вот этим пельцем тем не менее рыбалка класс Удовольствие получил по прикормке, все сделал правильно, рыбы собрал неимоверно. Ее было просто тьма тьмущая. Там. Можно сидеть и сейчас продолжать ловить. Сейчас по времени пол одиннадцатого. Рыбы валом, она клюет, можно сидеть, продолжать ловить. Устал. Надоело однообразная, скучная рыбалка. Вот какой-то я вот странный. Ну все, ладно, погнали, сейчас улов. Ух, нифига себе! о ребят смотрите больше ведра рыбы сомики караси сазанчики еще десятка два сазанчиков мелких я отпустил сейчас я этих сазанчиков выпущу Фух, а караси и сомики поедут домой здесь реально килограмм 12 минимум рыбы а то и больше лесов нету к сожалению еле держу Фух. Занчик домой, домой, домой, домой, домой, ой, красный, убегай. Ну все, ребят. Все, ребят. Остались америкосы и караси. Фух. До новых встреч, друзья.